Нет, можно это, это, это даже использовать. Честно, эго. я тебе скажу, что это даже лучше, потому что когда к тебе приходят всякие задроты такие, на умнике, знаешь, такие, на серьезных щах, а там как бы и ждут тут серьезное академическое, этот самый лженаучный пипездешь, а ты тут такой сиськи, а потом бас такой, появляется. По счету раз. Образуется этот самый, Лапша у вас на ушах длиной 35 км. Это кстати, прикольная тема. Аркадий помнишь, там всякие эти генерировал там алкоголь, там поля, и... это... а мы лапшу. Не, ну как бы понятно, это как бы все работает, понимаешь, в сон, ну правильно, как бы это же в сне ты можешь что угодно делать. У тебя, кстати, были осознанные сновидения? Да, может были, я просто как-то никогда не заморачивался. Ты что, не, ну как бы у всех же были, наверное, осознанные сновидения? Ты проспался такой, о, баба, надо выводить. И ты туда идешь, и ее как бы это шпилю, шпили, шпили. Ты про свои осознанные эротические слез. Ну, не, ну в Сейчас да. Потом, не, были еще основы прикольные осознанные, когда я просыпался. И меня шпили там. Нет, ну кстати, да, было там, где пару телок. И вообще это осознанно, неосознанно. там, короче, такая мешанина. Не, это уже было пол осознанно. А еще был прикольный сон осознанный, когда за мной гнался какой-то упырь. Я потом проснулся, и говорю, так, ты упырь, я проснулся и, типа, там, типа, порой. Ты исчез. Да, и он исчез, и у меня это был один из, я не помню, это лет 10 был. у меня был такой сон. То есть, когда я понял, ты что это сон, я, как бы, его испепелил, там, или что-то сделал с ним. Я такой, о о, -о, -о! я его вот, там. Не знаю. Короче, мы возвращаемся в тему сна, то, что можно, в принципе, вот на диванчике приснуть, yeah. там, ну, не обязательно присунуть, там, но приснуть, как бы и внутри этого сна хотя что фонит ли на табы ты как всегда приходишь такие темы Сисик, жопы и всяких этих эротических инкубы и сукубы летают а ты что этот самый ведомый что ли на этот молот ведьмы читали же не у меня да у меня вторая чакра там нормально фонит что ли? у меня там светофорный ну вот короче и ты можешь как бы погрузить друг друга управляемый сон Попросить там друга, маму, папу. И что -то, что -то. Слушай, а поводи меня там во сне. Мне вот сейчас а и позадавай мне вопросы, ну, так она... что я видел. Ты проснулся, пока ты еще спишь такая полусонная Кири, сын, да, ты да, там? Ну да, сейчас, как бы. сейчас мы пойдем с тобой туда. Ну да, как бы по факту, что а так. А мне, кстати, этот сон тоже приснился. Смотри, сейчас приходит бабушка тебе, такая бабушка, такая на лифте блин снизу поднимается, ну или сверху там, как, кому как повезло. Как, <связано> <связано> ну хорошо, если дедушка сверху пришел, такой, так. И смотри, дедушка приходит тебе и дает тебе этот рыцарский Это отдел доспехи, ну мама. Э, да. э, так, все, отдел. Так, теперь у тебя формируется этот тетрис, игра тетрис, допустим. Так, ты первый уровень тетриса, <связано> игра начинает проходить тетрис то есть, и там я... марио. Это чуть-чуть позевал. Ну то есть как бы этот, этот квест. Что ты видишь? Вижу дракона. Так, там а доставай зачем? меч, куда нет. А зачем? Зачем что? Бегать там с кем-то биться во сне? Не, так это же у него, а он просыпается такой, блин, я реально только что бился во сне. А слышь, кстати, эта тема интересная. Это игры будущего, а когда, люди. Когда Не вы, надо. Когда у человека интернет есть проблема, у него Наверное. проблема со своим личным восприятием, самоуверенностью и ты его погружаешь в сон. И да. с ним проходишь во сне квест, в рамках которого он побеждает, и у него получается свое чувство уважения, достоинства. <как> ну, типа, да, вопрос только это, в том, что... кстати, интересно, мы с тобой открыли этот... Да, вопрос только в том, что вопрос. не все... <как> да, это как бы ну, все, наверное, ну, все. Хрена высова <как> там, я такого нигде не видел. Вот <как> у нас сейчас интересно. Нет, может, и есть, только мы, не следующие, потому что мы... Как это, не дилетанты, не знаем да. все про Космический все, Космический. Я сейчас придумал очипен. велосипед заново. Но, Космический очипен, да. но мне вот сама эта мысль очень понравилась, то есть как способ, с помощью которого можно в людях лечить фобии неуверенности. Вот, <coughs> и мы сегодня с тобой, кстати, в, в трансе, да, там был вопрос типа быстрая заводка, сможем ли мы, то есть вопрос типа как быстро внушать, то есть ну, сказал, как быстро человека приводить в состояние сна, вот вопрос. Вот ты человек, сидит твой друг, доверие, э, перский... спишь Извините, я чтоб туда пустил. <смех> и все такое. Ай, да. проснулся. <смех> вот, то есть получается, да, ну то есть как да, чтобы человек быстро уснул. Знаешь, значит, все, надо да. снять видео. 30 способов, как незаметно пернуть. Да, <смех> и да. никто не то есть человек заснабельный или не заснабельный? Заснабельный, Ну тут а. вот у тебя словатый, я даже. Внушаемый или внушаемый? Внушаибельный или не Ты или не Не, нравится. Человек внушаемый. У меня был такой момент, когда в детстве, там лет 10, мы ходили на уроки гитары, и у нас там был этот учитель по гитаре, он маленько видимо, был маленько, Это может быть с Арктура был или откуда-то. Он такой, вот я сейчас там вас типа переведу, там, типа, загипнотизирую. Он такой, кто хочет, ну давай, типа, он такой. Что-то я говорю, нет, что-то не это не канает. Этот уже дома говоришь во меня, не канает <связательно> она такой. То есть внушение происходит только тогда, когда оппонент согласен быть внушенным, правильно? Правильно? То есть, если женщина на свидание приходит и она не, не готова в принципе, то ты ее как бы хоть внушай там, хоть по ею, чаяме там, кофеями, хоть ну, там, ну, почему? перед ней там, это, там, слышишь. А ответ. если ты специалист по гипнозу, как мы, кстати, вы можете обратиться к нам, и мы вас научим, да. как, то можете, то как, как и внушабельных дад... женщин делать внушабельных женщин. То вам не дадут вообще тогда никогда. Или не дадут вообще никогда. То есть, если вам часто дают, тоже приходите к нам, и мы тоже вам поможем. Мы знаем все приемы от и до. От а до я. От и до. Если у вас от и до, то лучше приходить, лучше приходить <streamline noise> Да, <hayat Universe> короче. Ну в общем это, в общем, если человек как бы не, а если о а готовым он может быть только тогда, когда он доверяет другому. И вообще в принципе сон. Вы верите, что вам снится сон? Вот человек говорит, я не верю в эзотерику. Да, вот вы верите, что вам снится? Васид, да не, я не верю, так все херня это все сон. Massa, да в Потому что начинаешь спрашивать, а он расскажет, что у меня был такой случай, только никогда никому ничего не ага, ага, да. Так да, да, да, да. вот ты же не веришь. А потом он говорит: ну я верю, но я верю только в то, что я видел. Я говорю, ну что, а мы верим вот во все вот это вот. И как бы. Ну да. И не скрываем этого, а ты, получается, как-то это. Ну да, и в рейки верим, да? А изыши в рейки Я слышал Рейки, Рейки, а что такое? хрен поймешь, что такое Рейки? Слушай, по факту, ну как бы доступ... и тут, говорит у говорит: меня... я мастер Рейки, я там этим занимался. Что за херня? Я не знаю, что такое так рейки, они, но... ты сам знаешь, что интересно, чтобы прийти да. на сеанс к мастеру Рейки, надо дать да. кучу денег, ради чего? Да ты че? Я даже не понимаю результатов от этой Рейки, mm -hmm. Какой результат будет? Слушай, ну он скорее Вы всего станет тебе... более осознанным. Он скорее всего сейчас возвращаемся к нашей любимой теме, он скорее всего намажет пальцы возле. После которого ты никому не знаешь, как они будут про кузнеца. Давай никому не расскажешь, блядь. Никому об этом не расскажешь. Да, это никому об этом очень. Да, и он тебе энергию Ц запускает, и, да. и у тебя там из глаз эти, как ты там говоришь, звезды из глаз. Да? Да, да, квадратные звезды. Квадратные звезды. Цветные квадратные звезды. Да никогда не забуду эти, Саша, я это видел. Нет, ну как бы да. Но это не на рейке, да. Если что, обращайтесь. Значит, Телефон нашего главного проктолога Москвы 880-3502. Звоните прямо сейчас. Звонки пошли такие. Аркадий Семенович Уренцов, да. Это, это у тебя твой знакомый. Твой? Это я не ну, знаю. Ну да, это у меня другой. другой. А, <свят> <свят> Я понял. Да, неважно, сейчас купон на скидку, пожалуйста, это выпишем. Такая. акция и сразу все женщины, ну, знаешь, только слово напиши, акция, девчонки сразу О -о -о -о, акция, да, акция, Кристараш". ну вот, поэтому как бы слушай, мы вот приходим к вопросу, знаешь, какому? -то? слушай, вот, может попробуем в тестовом режиме, и, короче, сделать, знаешь, как немножко монетизировать нашу деятельность, но монетизировать ее в плане шоу. слушай, у тебя уже по пошли астральные, ты да что, надеешься, что на не уловил сразу монетизировать все хочешь? нет, ну, чтобы у людей был интерес, просто, понимаешь? Когда ты людям продаешь какую-то сказку, какую-то... Отляк, почистись, потом приходи ко мне, понял? Ты уже, я тебе мысль хочу сказать, ты это самое. То есть мы говорим, ребят, хотите испытать шоу? Вот все же ходят на шоу «Слава Полунина». Я вот сейчас вижу, у тебя аура загрязнилась. Или летает вокруг тебя. молча, Так вот я тебе говорю, что мы продаем шоу. И в плане того, что... Там, акция на 10 там этих гипнозов подарок ну что нибудь такое интересно прокатил слушай ну ты же знаешь что акционный товар он как правило низкосортный. поэтому давай просто ну дадим это по таблетке хлороформы поспят на диване просто так потом поднимут скажем мы вам такое сделали ты просто мамой клянусь а что у меня жопа да? побочный эффект Э, не, ну вот, я, я как бы, если как бы чуть-чуть это серьезную как бы типа ноту внести в разговор, то я говорю к тому, что э, что смотри, мы объявили там некоммерческий проект, кстати, звоните, мы у вас там погрузим в сон, да? Ну да. А человек как бы готов погрузиться в сон. Может он сейчас ляжет и уснет. Слушай, каждый человек готов погрузиться в сон. После 22.00 и ну, до да. 6 утра, так что ну. я думаю, что это проблема. А днем поспать мило дело. Нет, Главное, что ты когда видишь? ты видишь, я, я ничего не вижу, это. понимаешь? Смотрите. А ты хочешь видеть? Да, хочу, но у меня не получается. Расслабься, да? Мы начинаем его внушать. А он такой, а он как бы не хочет внушаем быть, потому что он не верит, но что-то он приперся, а что он приперся? давай так. У меня была практика, когда я вот своими практиками, я картинки мне приходят, а... а я тебе даже скажу. Нет, твой канал когда выходит, я, не поешь, что ты говорил? был прикол, когда типа я мне, тебе я не вам я вам скажу. Помогать. Я когда вот сижу, занимаюсь своей практикой, делаю. И мне приходят картинки, я описываю, рассказываю. Потом раз, вот на этом ретрите, где я обучался, мне приходит по ченнелингу, по которому сейчас обсуждали информация, что Дэн, ты сейчас можешь людей включать, способность видеть картинки во время этих самых. Угу. И у меня я реально люди ничего не видели, говорят, как ты видишь, что вы видите. Я раз одному включил, второму, третьему, и все стали видеть. Ну, они, что, ты, может, к твоему каналу подключились. Да, до сих пор, бля, деньги не платят, Да, пищечек капает. Ну, кстати, да. Нет, они, я, я, получается, они я, до сих пор я до сих пор виден, да. Да ладно. Ну, вот, то есть, то, что вижу я, ну, не то же самое, они ты их вид... заразил, ведь... заразил видением. Заразил видением. Три пера были. Астральным Ну, не знаю. Нет, реально прикольно. Я настолько был поражен, а самое еще интересное,